Ну вот, Я. Не я что да. ты снимаешь? Давай, что ты снимаешь? Давай, что ты снимаешь? Давай, что ты снимаешь? Давай, что ты снимаешь? Давай, что снимаешь? что ты снимаешь? Давай, что ты снимаешь? Давай, штрафстоянку ты ты снимаешь? ты снимаешь? что снимаешь? Эй, если это видео попадет, я тебя найду, понял? Да, да? Убери камеру. Давайте, из матов, материться не будем здесь. Сейчас сядем в машину, проедем на штрафтаймку, там и разберемся, хорошо? Какую штрафтаймку? Что думаете, я вам дам за Руссией, что, что ли? Это моя машина. Культурно разговаривать не Все, закрыл. Открыть, отчет, номер 10. Э, если номер сейчас снимите, потом, потом мне принесете со своими погонами в зубах. Я Ясно? Дай мне байкер сегодня. Ну что? Снимаешь, да, оскорбление, угрозы снимай. Оскорбление, угрозы, Чё? А умеешь? ты что сделал? Не материтесь. А? Э, все, не снимай, убери камеру. Не оскорбляйте лично. Что? Что вот ты хочешь? А -а -а. Что, нормально разберешься? Пойдем. Все, стоп, снято, спасибо. Чё, немного переборщил. Ну, выглядит со стороны очень некрасиво и глупо, согласись. Я считаю, и сотрудники ДПС, и водители должны относиться к друг к другу равным уважением. Тогда на наших дорогах будет и порядок, и комфорт, и безопасность. Ведь мы все этого хотим. Очень жаль, что у многих молодых водителей появилась такая манера вести себя. Многие думают, что если у них есть корочка, либо богатые родители, то им можно вести себя, как думается. Пока мы не начнем уважать других водителей, сотрудников ДПС и пешеходов, у нас на улицах никогда не будет порядка.